Первое, на тему удаленных подключений, получается, мы поговорим про настройку настольных телефонов в удаленных сетях, используя SBC и используя стан подключения. Хотелось бы сразу сказать, что демонстрация сегодня у нас не будет, так как в моем случае я работаю с дому, у меня нет настольных телефонов здесь, я бы с удовольствием показал, как делать, а коллега, который ведет вебинары, в том числе, да, в офисе, он не сможет нам показать. Ну, если кто-то из коллег мог продемонстрировать, я бы, может, поделился правами, поэтому мы это сделали вместе. Ну, так, давайте мы пройдемся по теории, если у кого будут вопросы, можно будет обсудить. Перед тем, как начать, нужно... Будет сказать, что данная презентация у нас, получается, будет продолжением презентации по настройке межсетевых экранов. Следовательно, у вас должен быть пройден Firewall Checker тест Порты должны быть на стороне сервера проброшены. А речь идет о порте HTTPS 5001 на TCP UDP протокол и порт 5090 TCP UDP, также когда речь будет идти о... SBC. По настольным телефонам нам необходимо на стороне сервера иметь проброшенный порт 5060 и диапазон портов для RTP 9000 по 10999. Если в вашем случае будет использовано TLS для регистрации, тогда вам необходимо будет пробросить также TLS-порт, который будет использоваться. Если по умолчанию стандартный Си порт у вас был 5060, то... TLS порт на стороне TS у вас будет 5061. Получается, всегда порт, который будет на стороне ТЭС использоваться, это будет дефолтный СИП-порт, который вы добавили, плюс 1. Да? Если вы выбрали, например, по умолчанию СИП-порт 80, допустим, 8060, тогда в вашем случае TLS будет 8061. Такая логика. Далее у вас должен быть действующий SSL сертификат который подписан доверенным центром А в нашем случае мы будем рассматривать стандартную процедуру, когда вы будете использовать 3CX FQDN, следовательно для 3CX FQDN уже у вас будет готовый SSL сертификат от Encrypt. как результат этот сертификат будет входить в прошивку ваших настольных телефонов которые поддерживаются от 3CX лист поддерживаемых устройств указан на слайде, мы про них уже говорили на прошлой неделе, это фан Will, Grandstream, h Polycom, Snom и E-Link. И также вы должны убедиться, что на телефоне присутствует последняя поддерживаемая прошивка, так как в нашем случае прошивки предоставляются вендорами телефонов. Они тестируют в первую очередь настольные телефоны с нашей ATS и предоставляют нам прошивки, которые соответствуют функционалу и тестируются на доступные фичи с 3 cx В том числе должен использоваться шаблон поддерживаемый, так как и у нас этот шаблон также предоставляется вендорами и с этим шаблоном Тестируется совместимость телефона с АТС Высылаю вам ссылку в чате Это где будет доступен Лист поддержки прошивок Вы их можете всегда скачать напрямую С нашего сайта И если ваш телефон скажем, использует другую прошивку видите, что именно прошивка, которая в этом листе Добавлена Далее для настройки стан телефонов Вам нужно будет убедиться, что ваш SMTP сервер работает Так как SMTP сервер отправляет Приветственное письмо И в приветственном письме будет находиться необходимая информация для настройки стан телефонов мы рассмотрим настройку с rps как настраивать удаленный телефон через стан из rps без ссылки автонастройки до да, чтобы вы вручную ничего не водили в настольном телефоне а именно через rps ну и конечно же когда речь идет о стан телефонах необходимо вам будет также на в удаленной сети где будут находиться ваши телефоны если у вас будет более одного устройство занат. получается более одного устройства за одним и тем же внешним IP адресом. У вас должен быть доступ к вашему firewallу, чтобы пробросить определенные порты для SIP и для RTP на каждое ваше устройство. Мы также в деталях это рассмотрим. Когда речь идет о SBC, в первую очередь это будет программное обеспечение, которое вы установите на персональный компьютер. Это может быть также виртуальная машина с операционными системами Windows или же Linux. И оно будет находиться как ПК в одной и той же подсети с телефонами. Вы должны убедиться, что ОС будет именно поддерживаема 3CX. И также ресурсы, которые выделены для вашего SBC, должны соответствовать ресурсам, которые указаны по ссылке. Давайте я вам ссылочку также высылаю. Hardware Recommendation. Здесь вы видите, какие ресурсы, насколько сколько пользователей. Получается, сколько у вас телефонов в одной и той же подсети. Они должны соответствовать ресурсам, которые указаны в гайде. SBC система да, куда установлен сам сервер должна иметь статический локальный IP адрес и правное подключение. Wi-Fi мы не рекомендуем пользоваться, что есть нестабильность. И если есть другие сетевые адаптеры на вашем SBC, пожалуйста отключите их, чтобы не было проблемы с маршрутизацией. По преимуществам, если речь идет о настройке удаленных пользователей через стан, это конечно же сама настройка телефона. Пользователь должен будет ввести логины пароль только на настольном телефоне, получается их легко добавлять. Вы как администратор добавляете, создаете добавочный номер, добавляете Mac вашего настольного телефона в АТС и далее Отправляйте телефон вашему пользователю Пользователь входит в сеть Телефон обратится к АТС Распознает внешний IP адрес И успешно зарегистрироваться Получается в этом случае Статический внешний IP адрес Будет не необязательным Если же сравнивать с SBC У SBC будет конечно же большой плюс Так как не нужно будет пробрасывать Никакие порты Следовательно проблемы с CPLG У вас будет сразу отпадать Никакие экстра настройки в плане безопасности Опасности вам также учитывать не стоит, так как SBC будет подключаться через один порт на ТЭС. Этот канал можно будет шифровать у вас. Помимо инкапсуляции, то что все у вас, звук и сигнализация будет заворачиваться в один порт 5090, и еще это все у вас будет шифроваться. Получается, порты никакие пробрасывать не нужно на файрволе, так как именно ваш SBC будет регистрироваться на сервер, и проблемы с ТВ намного меньше, если сравнивать со стан. то время как, используя стан, вам нужно будет вручную настроить добавочный номер ввести в АТС, далее пробросить диапазоны портов для каждого телефона, если они за одним тем же внешним IP-адресом. Если же касаемо безопасности, вам нужно будет шифровать звонки, TLS и само аудио, еще одни настройки отдельно в самом телефоне нужно будет это уже вручную ставить, так как на самой АТС нет таких возможностей на текущий момент, чтобы шифровать звук, готовый с шаблона и сигнализацию. Ну и конечно же на самом фаерволе, где будет находиться ваш телефон в той сети, нужно будет отключать SIP LG. Как добавить стан устройства на стороне АТС? Зайдете в добавочный номер, и именно ваше устройство. Здесь вы введете Модель выберите шаблон, конечно же, телефона, шаблон по марке и модели, введете MAC-адрес и укажите порты. Порты, которые будут указаны на стороне АТС, будут именно локальные удаленные порты. Так как вы это настраиваете на АТС, АТС, когда создаст конфигурационный файл в момент автостройки, те порты, которые вы указали на АТС, именно станут локальными портами вашего настольного телефона в той сети, где он будет находиться. Не стоит путать эти порты и пробрасывать их именно на стороне сервера. Да? Обратите внимание, что диапазон портов у вас начнется с тысяч и для каждого телефона диапазон портов для аудио. Я говорю про аудио, когда тысяч. Диапазон портов для аудио будет тысяч 14 по 14000 19. Получается это для первого телефона. 20 портов на каждое IP устройство за одним и тем же внешним IP адресом. Также вы должны учесть момент уникального порта SIP по умолчанию порт будет 5065 вы можете сбить его на тот порт который еще не занят вашим фаерволом выберите нужный порт и следующее друго, другое устройство которое у вас есть увеличьте на один допустим ну, вот как в примере у нас первое устройство задним и тем же внешним IP адресом будет иметь порт 5065 SIP и диапазон портов RTP 14 тысяч по 14 тысяч 20. Другой диапазон типи портов 14 тысяч 20 по 14 тысяч 39 и SIP 5066. Здесь важно также, чтобы ваш настольный телефон имел статический локальный IP-адрес. Для того, чтобы вы смогли пробросить порты на вашем фаерволе, вы укажете, что если приходит сдаться с на устройство на порт 5065, что 5065 именно отправлялся на добавочный... Номер 100, допустим, который будет находиться за статическим локальным IP-адресом 962, 192, 168, 10 и 2. За второй телефон должен быть использовать, конечно же, другой статический IP-адрес. И так далее. Чтобы не было у вас проблем с BLF-клавишами, которые вы настраиваете на настольных телефонов и так далее. Все эти порты статически должны будут быть проброшены. Также важный момент, когда вы настраиваете удаленные телефоны, вы должны в параметрах вашего добавочного номера разрешить регистрацию с публичных IP-адресов. Следовательно, настройка запретить подключение за пределами локальной сети, должна быть отключена. АТС, кстати, вам уведомление покажет, как только вы стан телефон, да, следовательно, вы должны будете эту настройку отключить. Для тех, кто не знает, что такое стан, стан это протокол, расшифровывается как Session Traversal Utility for NAD. получается, этот протокол будет использовать ваши настольные телефоны и они будут обращаться к IP-адресу, который указан будет в настройке, чтобы определить свой внешний IP-адрес и порт, за которым они находятся. Получается, запрос будет отправлен от телефона на АТС. АТС-адрес увидит, откуда приходит запрос и ответит телефону с внешним IP-адресом, от которого, откуда пришел запрос, и с, также старта. Далее телефон, зная эту информацию, будет использовать ее и зарегистрируется уже на Тут Вам нужно будет убедиться, что то сообщение, которое будет отправлено от телефона на ваш firewall, никак не изменилось, так как АТС просто-напросто зарегистрирует, если вся информация была корректная. Я имею в виду логин и пароль. Тест регистрирует, далее будет отправлять, поддерживать сигнализацию с тем IP-адресом и портом. Как только телефон, который вы зарегистрируете как стан, включится, если он уже был добавлен на стороне Тест как стан, вы увидите приветственное окно такое, которое попросит пользователя телефона ввести его логин и пароль. В этом случае логин и пароль логин будет его добавочный номер внутренний, допустим, 100, 200 и так далее, а пароль будет код вашей голосовой почты следовательно голосовая почта на телефоне должна быть включена из-за этого когда вы отправляете приветственное письмо в приветственном письме будет находиться эта информация ваш добавочный номер и пин-код голосовой почты У кого то может возник вопрос как телефон будет знать вообще что такое тест если он сбросился на заводские настройки у телефонов есть следующая логика именно в этих прошивках будет встроена которые поддерживаются 3 sex что если телефон с сбрасывается на заводскую настройку, как только телефон входит в сеть, он обращается к своему RPS серверу. RPS сервер содержит базу данных с MAC адресами всех устройств, которые вендер создает. Так вот, если же происходит матч, совпадение MAC адреса и ATS системы, тогда RPS сервер предоставит URL. Если вы добавите добавочный номер со стан и введете MAC адрес и нажмете ОК, OK, вы увидите, что ATS от отправит специальный запрос на сервер rps так он будет писаться rps request send если он был отправлен удачно rps сервер ответил тогда увидите successfully если же нет у вас прямо в консоли управления в event log да, появится ошибка какая-то так вот как только вы добавили телефон в добавочный номер, а АТС сразу же отправляет на RPS сервер этот MAC адрес. И говорит RPS серверу, что если телефон войдет в сеть, как бы должна быть ссылка RPS именно на нас. Чтобы RPS просто-напросто переадресовал запрос уже телефона на сервер. Да и что произойдет в телефоне получается, пока что есть ссылка, она не полная, не автонастройки, а ссылка для обращения и получение самой ссылки автонастройки и когда телефон получает эту ссылку от рпс сервера и далее уже обращается на т.с. у него появляется получается окно где он должен ввести логин и пароль вот то что было на предыдущем слайде появляется вот это окно где вводится логин и пароль если же логин и пароль вводится корректно а т.с. в реальном времени сгенерирует конфигурационный файл для телефона и отправит его через https порт на само устройство получается из этого вам нужно нужно будет, чтобы на стороне АТС порт 5001 был открыт и использовался отверенный SSL сертификат на самом устройстве и на сервере. Получается, телефон должен знать про такой сертификат и АТС в том числе. Если все успешно, конфигурационный файл отправится на настольный телефон. Далее настольный телефон будет иметь информацию нужную для регистрации и сможет зарегистрироваться на АТС. Пару слов про стан и проблемы, которые часто могут возникать. В первую очередь, это CPLG, обязательно его нужно отключить, пробросить все порты на удаленном фаерволе в сети где будут находиться ваши телефоны чтобы также не было одностороннего аудио и нужные пакеты были направлены до нужного api телефона ну и конечно же включите настройку проксировку аудиопотоков для устройств которые будут зарегистрированы как стан для чего для того чтобы весь аудио проксировался напрямую через от а не находился в удаленной сети так как и фаерволы до да, напрямую не смогут вы не сможете с одного телефона на второй позвонить, чтобы ваш фаервол это разрешил. Да? По умолчанию такой трафик должен блокироваться. Если он не будет отправлен на ТС, а будет напрямую из сети выходить и заново заходить, firewall должен заблокировать такой трафик в вашем случае. И проектировка аудиопотока, в общем, исключит эту проблему. Касаемо SBC, это будет проще, простой вариант в плане настройки. Вы создадите транк, зайдете в транке, создадите именно в транках SBC. Вся необходимая информация будет доступна прямо в консоли. Это ссылка и веб URL, которую вы должны будете вставить в самом SBC. Далее будет указан ключ аутентикации, authentication, authentication key ID. И будет указана далее информация. Эту информацию вы вставите в ваш SBC. Да, и получается произойдет то же самое. Будет сгенерирована настройка для вашего SBC. И отправлена на персональный компьютер, на сервер, на виртуальную машину, где будет находиться ваш SBC. Так вот выглядит консоль управления самого SBC если вы установите его на Windows-системе. Здесь будет ссылочка, куда вы должны в принципе вставить, и внизу будет ключ аутентикации. Только вы добавите SBC в ATS и он успешно зарегистрироваться, в консоль управления вы сможете увидеть зеленую иконку, что ваш SBC успешно зарегистрировался. Более того, вы сможете его открыть, данный именно SBC, и в нем будет много полезной информации. С новыми версиями SBC приложения, да, стала доступна возможность его обновлять напрямую через консоль управления ATS. Получается, если выйдет новое обновление SBC, вам не нужно будет уже заходить на ваш сервер, где установлены Современный SBC или персональный компьютер. Прямо через консоль управления у вас получится, придет уведомление, что доступна новая версия SBC клиента, и вы через ATS можете выбрать данный SBC и вот. Вот так его обновить. Если вы откроете сам SBC, у вас будет информация, статистика, информация по статистике. Если он доступен, его версия детальная. Увидите телефоны, да, сколько их зарегистрировано. Также в настройках вы можете изменить безопасность, включить отказоустойчивость и изменить журналирование на самом SBC клиенте. Получается, SBC будет производить логирование и они будут сохраняться локально на том компьютере, где оно установлено. Windows или Linux. И это журналирование можно будет вообще отключать полностью. Включать его подробное журналирование, если происходят неприятности, какие-то сообщения доставляются. В общем, когда нужно будет обращаться к техподдержке, да, мы всегда будем просить вас включать именно этот уровень подробный, чтобы изучить все логи. Логи будут включаться именно отсюда. Да, после того, как вы примените Настройку новой конфигурации Вы должны будете ее обновить Обычно SBC как только новая -то конфигурация Была включена У вас на стороне сервера будет уведомление Что необходимо перезапустить Сервис SBC Чтобы новые настройки вступили в силу И SBC получается При загрузке перезаг... обратиться в отс, Получит новый файл конфигурации И уже наступит в силу Далее как только SBC был добавлен У вас зарегистрирован и вы включите телефон ваш, получается, мы уже сказали, что телефон должен находиться в одной и той же сети, где SBC и под подсети, и телефон, в общем, у вас должен отобразиться в АТС как новое устройство. Получается, что произойдет, как сработает данный механизм, будет идти запрос от самого настольного телефона, а мультикасс запрос, как мы уже говорили, когда настольные телефоны, которые вы настраиваете, да, да. если они находятся в одной и той же локальной сети с АТС, телефон на заводских настройках отправляет мультикаст, мультикаст-запрос. И в этот момент, когда отправляется мультикаст-запрос, АТС, у нее есть сервис, который именно слушает на все эти запросы. И как только приходит запрос от телефона, мультикаст-сообщение, оно его начинает отображать в консоли. Получается, АТС будет знать про модели определенные устройств и плюс у нее есть прошивки поддерживаемые и шаблон готов и ATS сразу отобразит ваше устройство. Более того, здесь будет указана даже прошивка самого телефона, будет указан его MAC-адрес и если же у вас локальный телефон, у вас будет просто локальный IP-адрес. Так как в нашем случае у вас будет установлена SBC, получается она будет именно посередине находиться, она уже зарегистрирована с ATS есть туннель, который общается с сервером. И телефон для телефона в этом случае будет SBC как сервер. Получается, SBC слушает весь трафик, телефон отправляет, далее SBC через туннель перенаправляет трафик на сервер, и вся эта информация отображается у вас в ATS. Здесь вы увидите даже адрес локального вашего SBC плюс порт, а адрес локального вашего устройства плюс порт, через который он обращается к SBC. Ну, в принципе, все по теории Коллеги, пожалуйста, вопросы о том, что мы сказали по настройке. Кто-нибудь вообще настраивал телефоны через стан? И если в вашем случае настраивали через RPS, получалось или пока что нет? Может SBC? Пожалуйста, хотелось бы слышать ваши комментарии. Это был наш да, последний слайд. спасибо за вопрос. SBC... 3CX работает на недорогом ARM, Linux, компьютере, Raspberry Pi, это актуально? Да, в принципе, у нас для ARM процессоров именно поддерживается для Raspberry Pi. Да, очень актуально, на самом деле. Для небольшого офиса это отличное решение. Кстати, говоря про Raspberry Pi, если же речь идет о Raspberry Pi 4 версии, тогда за одним SBC, вот по ссылке, то, что я вам скидывал последней, там это указывается, вы можете зарегистрировать 50 добавочных номеров. У них будет ограничение касаемо BLF-клавиш. Получается, вы не можете на устройство зарегистрировать более чем 10 BLF, так как для каждого BLF будет генерироваться, сами можете понять, да, отдельный sip сообщения. Следовательно, TS в реальном времени должна будет отправлять все обновления для этих SBC, для этих BLF-клавиш. В том числе и телефон, отправляя в первую очередь на тест. Далее уже тест генерирует и отправляет на сам телефон. Что это отдельная трафик, отдельная нагрузка на сам СБС. И вот для Raspberry Pi такое ограничение. 50 добавочных номеров за одним СБС. И макс до, до 64 одновременных звонков. У вас может быть всего лишь за одним СБС. Если же речь идет о больше устройствах, да, больше чем... Тогда вам нужно убедиться, что читается процессор, как мы указали. Скажем, если у вас больше до 100 добавочных номеров и стандартный процессор, это Intel. А система у вас должен быть минимум 4 ядра и минимум 2 гигабайта оперативной памяти. Если в вашем случае используется Debian Linux, если же это Windows установили вы ваш SBC, тогда 4 ядра и 4 гигабайта оперативной памяти. Это еще раз 100 добавочных номеров. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Денис, рекомендую попробовать. В момент, когда у нас будут проходить вебинары, да, если появятся вопросы, вот будет идеальный момент ответить на них и, возможно, решить, если вы столкнетесь с какими-то проблемами. Одну минутку, я с вами поделюсь консолью управления, чтобы показать по настройкам, про которые мы сказали. По стандартным настройкам ваших стан-телефонов, что вы сделаете? Вы создадите добавочный номер. Далее будет указано... Вы выберете шаблон. Давайте мы выберем в моем случае какой-нибудь телефон. Пусть, скажем, будет у нас сном. Введем его MAC-адрес. Должно быть 12 цифр, букв. 2, 3, 4, 5, 6. Далее вам нужно будет выбирать способ. Настройки, он должен быть стан. Сразу выходит сообщение, что нужно будет отключить специальную настройку, да. Обратите внимание, сразу ссылочка у вас изменилась с HTTP на HTTPS, да. Если это локально у вас была HTTP ссылка на автонастройки, на удаленная сразу меняется на FKDN и HTTPS. После уже идет для каждого вендора отдельная настройка, да. В этот эту, кстати, ссылку всегда можете Вставить телефон или же создать файл конфигурационный напрямую, вставив ее вот в на адрес, ваш таб и посмотреть, что АТС ее генерирует в реальном времени. Далее, про порты мы, которые говорили, уникальные порты для вашего телефона, они будут локальные порты в удаленной сети. Вот они меняются прямо здесь. Видим, что идет по умолчанию 50-65 первый порт и диапазон портов 20 для каждого телефона нужно будет вручную их поменять, а ТС не будет знать этого, да, следовательно, вы должны это будете сделать вручную, может кто-то скажет, а я вот никогда это не делал вручную, и все у меня работает получается, если у вас все работает, эти порты, да, будут игнорироваться просто, и Какие будут порты телефон, будет регистрироваться. Рандомные порты, те, которые будет ваш Firewall выделять для этого устройства. Но вот проблема может быть в другом. Проблема может быть в том, что ваш Firewall, именно ваш NAT, как долго он будет это соединение держать, да, именно для этого порта. Может он его будет держать некоторым. Время, может, он его просто-напросто отрубит да, через некоторое время. И вы, как администратор, об этом даже знать не будете. И вы узнаете только, когда возникнет проблема. Да, чтобы этих проблем не было, это все должно быть вручную проброшено. А, совершенно верно. Денис порты не должны пересекаться, если у вас устройство за одним и тем же внешним IP-адресом. Давайте я перейду к скриншоту, где мы говорили, что вот скриншот, у вас удаленная сеть, и те. IP-адреса, внешние ваши, получается, у вас будут локальные IP-адреса, если не за маком Но внешний будет один и тот же Если же эти ваши устройства за одним и тем же внешним IP, тогда порты не должны пересекаться Если же другой IP-адрес, тогда здесь разницы нет и также разницы нет, если у вас всего лишь одно устройство за одним и тем же внешним фаерволом. Тогда не нужно ничего выделять. Конечно, в идеале хотя бы один телефон можно будет пробросить, да, чтобы убедиться, что вас ШНАТ еще раз отправляет запросы на корректное устройство. Потому что на практике реально часто у пользователей частые проблемы. А вот у нас все работало, вышла новая версия, что-то перестало работать. На тест в этом плане ничего не меняется. Да? Если изменится в прошивке, но ну, это вендор что-то изменил. Да? Если может у вас прошивка на фаерволе вышла Или вообще просто там у вас за файрволом Очень много всего происходит И он просто, на, просто выделяет рандомные эти порты Сталкиваетесь вы с такой проблемой Здесь выделяется на стороне тест Получается для, для шаблона Тест генерирует эти вот порты Далее эти порты вы просто-напросто Пробросите уже на фаерволе будете спокойно так сказать спать да, Чтобы все у вас работало Так это то что касается портов Далее в параметрах Нужно будет вот отключить настройку запретить подключение с публичной сети. Пожалуйста, не стоит путать эту настройку с вашим SBC или с 3CX клиентами, которые у вас есть. Очень важно в плане безопасности, получается. Если же настройка отключена, тогда на ТС может зарегистрироваться Телефон с внешним публичным IP адресом И еще момент, про который мы говорили Если у вас телефоны будут находиться Зарегистрированы как стран Вам нужно будет еще включить настройку Проксирования аудио через ATS. Вот эту вот галочку нужно будет поставить Для каждого добавочного номера После того, как вы все это настроили Нажали ОК OK, Хотел вам показать этот момент В главном окне ATS должна будет отправить RP запрос, RP запрос на сервер вендора вот Обратите внимание, в моем случае Ошибка какая-то, что RPS request sent not delivered. По какой-то причине он не был отправлен. Получается, теперь, если телефон войдет в сеть, скажем, а у телефона будет ну тот MAC-адрес, который я ввел, конечно же, он недействительный. Не возможно, есть умная проверка на этом сервере. Ну, в общем, вот как результат, телефон не будет знать про автонастройку. Так это работает. А в принципе, вы всегда сможете проверить, если АТС генерирует в реальном времени, файл конфигурации, да, как это можно будет сделать, зайдете в автонастройку, скопируйте ссылочку вот эту, вот. скажем, в моем случае это сном. В сноме видим, что идет cfg mac адрес. Вместо mac адреса я вставлю вот свой mac, который у меня указан в добавочном номере. И давайте попробуем, нажмем enter. Вот мы видим, ats генерирует файл конфигурации. Можем его открыть и посмотреть. В реальном времени был создан файл. Phonebook settings. Ссылка напрямую на, на телефонную книгу. Да, все, что у меня в АТС указано. Ну, в общем, все, что касается шаблона, который есть в консоли управления. Для тех, кто не знаком, давайте еще открою консоль. Как это вообще посмотреть? Откроем консоль управления. В параметрах вот у вас есть шаблоны. В моем случае использовался сном. Кстати, вот все модели снома, которые есть, на основе вот этого шаблона и было сгенерировано сгенерирован файл конфигурации. Вот этот файл. Так, что еще вам показать? Это у меня был сном Если открою другой телефон, у меня здесь есть e -Link. обратите внимание, что ссылочка на e-link да, будет отличаться. Видите, здесь чуть она другая. Ну, в принципе, идея та же самая будет. Если я скопирую весь путь, введу MAC-адрес. Для Yelling будет файл. Называться, получается, вы введете MAC-адрес и укажете CFG. Видим, скачивается файл уже для Елинг e телефона. Он у нас немножко отличается. Давайте мы его тоже можем посмотреть. Вот. Так выглядит конфигурационный файл для елинг телефона. Так вот, если вы галочку, которая указывается вот здесь, не отключите, этот запрос просто-напросто у вас не пройдет. Смотрите, можно будет попробовать снова. Вот он был, была ссылка для сном устройства, если я сейчас ее вставлю. Нет, это да, для регистрации именно этот момент не пройдет. Так бы у вас не прошло, запрос бы не прошел, если бы у меня порт на стороне АТС 5001 был бы закрыт. Не 5001, в моем случае даже без порта 5001, 4.4.3. Тогда данный бы запрос не прошел. Также он мог бы не сработать, если была бы проблема с HTTPS сертификатом. Еще один момент, когда мы настольных телефонов. Вот интересный момент. В параметрах, в настройках безопасности, именно в IT-хакинг окне в самом низу у вас есть такая вот настройка, которая называется SSL Secured SIP, транспорт алгоритма шифрования. Да? По умолчанию галочка будет включена. И данная галочка именно применяется к настольным телефонам, которые используют алгоритм шифрования версия TLS 1.2. Следовательно, если же ваш телефон не поддерживает версию TLS 1.2 и телефон, скажем, устаревший, он просто-напросто не сможет зарегистрироваться на тест, да На тест будет отдельный момент проверки TLS. А какие телефоны пользуются? Есть некоторые телефоны, которые даже поддерживаются, но они, кажется, устарели. Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте, какие устройства, если у них есть какие-то ограничения. Да? Вот, например, если мы зайдем IP-supported phones и выберем Скажем, Legacy phones, которые вот, у них уже поддержки нет. Ну, в принципе, вы их можете использовать, даже регистрировать как внешнее устройство. Да? ну Допустим, мы выберем SNOM Series 3. Некоторые телефоны даже не выпускаются. Обратите внимание, и вот здесь, тут в самом низу, limitations, да? non-limitations. Ограничения, которые у моделей, которые вышли end of life, да, модель, допустим, 320, 360, 390, указано, что они не поддерживают incompatible with secure Social transport and cipher settings. Получается, не пишется, что телефон нельзя зарегистрировать как там, да, телефон будет работать как стан, вы можете его зарегистрировать, даже как SBC вы сможете его зарегистрировать. Но здесь проблема в другом, здесь проблема в том, что если вот эта настройка у вас будет включена, вот что бы вы ни делали, да, телефон не зарегистрируется. Вот отключайте эту настройку и все у вас будет работать. Все, коллеги, у меня в принципе все по демонстрации. Пожалуйста, вопросы или мы приступим еще к одной презентации, которая осталась по общим пользователям, общим api телефонам правильно.